привет друзья сегодня я хочу показать вам рецепт бисквитного моха для украшений его еще называют молекулярный мох получается очень такой рыхлый и красивый бисквит делается он в микроволновке Получается очень такая интересная у него структура, которая подходит для украшения тортиков. И любых других десертов, которые вам нужны, вы их можете порвать на разные кусочки, которые вам нужны для украшения. Делается все очень просто. Полный рецепт я оставлю в описании под видео. Открывайте, смотрите. К добавляем глюкозу, либо патоку, либо инвертный сироп самодельный, либо даже некоторые с медом делают. Добавляем сахар и взбиваем до такой легкой пышной массы. Если у вас эта порция будет только одного цвета, добавляйте сразу краситель и вместе с ним сбиваете. Можно добавить еще какой-то ароматизатор, если вам хочется. Получается вот такая вот легкая масса. У меня будет здесь два разных цвета, поэтому делить я их буду уже после добавления муки и разрыхлителя. Просеиваю муку с разрыхлителем и аккуратно ложечкой снизу вверх перемешиваю до соединения масс. Покажу вам, как делается и на гелевом, и на сухом красителе. Красный у меня будет гелевый, а зеленый у меня будет из сухого красителя. Сначала перемешаю слегка-слегка зеленый и оставлю на минутку постоять, чтобы краситель разошелся равномерно. Затем перемешиваю красный, он расходится лучше за счет того, что краситель гелевый. И еще раз потом перемешаю зеленый, для того, чтобы полностью однородная получалась масса. Используем желательно бумажные стаканчики, потому что пластиковые плавятся. Накладываем где-то треть стаканчика И отправляем в микроволновку по одному стаканчику на 40 секунд Если видите, что сверху еще не пропекся, оставляйте еще на 10 секунд пропечься Переворачивайте стаканчики вниз головой до остывания И затем достаете вот такой вот красивый и очень рыхлый бисквит Который можно порвать и использовать для украшения любых ваших десертов в свободу вашей фантазии это все очень просто, очень легко. Украсить можно любой тортик. Несколько идей подкину вам в конце видео. А вы обязательно пробуйте. С вами, как всегда, был Кекс, друзья. Ставьте свои пальчики вверх. До новых встреч. Пока-пока.